Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете». Сегодня у меня на обзоре новый Fast проект Предыдущие три фасты, они до сих пор работают. И кто со мной заходил, все в них заработали. Все скриншоты с выплатами я сегодня опубликовал в своем телеграм-канале. И если вам нравится такой способ заработка, давайте сейчас приступим к регистрации. Мы сейчас заходим одни из самых первых. Кому такая тема интересна, переходим к регистрации. В первом поле прописываем номер телефона, второе поле пароль, подтверждаем пароль и придумываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Обязательно проверяйте, чтобы у вас был пригласительный код, вот, который заканчивается на 904. Далее, здесь нам при регистрации дают 10 USDT бонусом. Ну, чтобы нам здесь зарабатывать, нам нужно пополнить как минимум на 10 долларов и минимальная сумма вывода с данного фаста составляет 2 доллара здесь есть VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 ну и так далее как во всех фастах VIP 1 стоит 20 долларов то есть нам на 10 нужно пополниться VIP 2 стоит получается 50 долларов нам нужно депозит на 40 долларов сделать VIP 3 получается 160 стоит Депозит на 150 нам нужно сделать. Ну и так, далее. Также есть здесь э, телеграм-канал, вот ссылка, телеграм-группа и служба поддержки. У кого какие вопросы по данному проекту FAST, вот можете писать в службу поддержки. Вот так вот будет выглядеть ваш кабинет. Ежедневно сюда заходим и собираем бонус. Я это уже сделал. Вот я собрал здесь бонус. Первое число. Сегодня был старт. И каждый день нам дают вот 0.01 USDT. Чтобы здесь пополниться, нажимаем вот кнопочку перезарядка. Нажимаем вот TRC20. И здесь вводим сумму. Если вы хотите VIP1, вводим сумму 10 долларов, нажимаем пополнить сейчас. И на этот адрес кошелька нам нужно сделать депозит. Когда вы сделаете депозит, у вас автоматически деньги появятся в моем кабинете вот здесь на балансе и вы можете зайти вот так вот выбрать кнопочку VIP и нажать вот присоединиться сейчас далее когда вы все это сделали нам нужно выполнить задачи переходим на домашнюю страницу и здесь нажимаем на тот VIP на который вы пополнили нажимаем сюда у вас здесь будут две задачи вы нажимаете по ссылке открываете Выполняете задачу и сразу же можете вывести 2 доллара себе на счет, если вы приобрели VIP-1. Если VIP-2, то там уже заработок 5,8 долларов. Чтобы зарабатывать здесь на партнерской программе, нажимаем на команду. Здесь будет ваша партнерская ссылка. Также вы можете поделиться в разных соцсетях, построить себе команду, структуру и зарабатывать здесь на партнерской программе. Партнерская программа здесь. Также присутствует она на три уровня. Первый уровень получаем 8% бонуса, второй уровень 5% и третий уровень 2%. И чтобы выводить отсюда деньги, также заходим вот в мой кабинет, нажимаем «Способ вывода». Здесь нажимаем «Добавить способ», «ТРЦ-20», вписываем в свой кошелек и нажимаем «Ок». OK. Все, вы добавили способ вывода. Вот такой, друзья, фастик. В принципе, нету здесь ничего сложного. Также я сегодня получал выплату. Вот она, выплата 2 доллара я уже отсюда вывел. Данный фаст он платит. Все, кто хочет в нем заработать, рекомендую заходить именно сегодня. На этом у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока!